В документе «Установка плановых значений» указывается для каждого сотрудника значения показателей по плану. Плановые значения показателей используются при расчете заработной платы за месяц. Документ «Установка плановых значений» – это некий образец, который используется при учете показателей. Когда начисляется прениями по показателю, то происходит сравнение значений по плану и факту. Например, Показатель «Процент ошибок и нарушений» вычисляется по формуле «План больше либо равен факту». Значение планового показателя берется из документа «Установка плановых значений». Чтобы посмотреть все созданные документы плановых значений, перейдем на вкладку «Задачи» и в разделе «Расчет показателей» выберем пункт Показатели – установка плановых значений. Откроется список всех созданных ранее документов. Чтобы посмотреть нужный вам, щелкните по нему два раза левой кнопкой мыши. В левой части экрана перечислены все сотрудники, по которым задается план по показателям. Указаны их FIU, табельный номер, стоимость доли показателя – Данный столбец подсчитывается автоматически в соответствии с тем, какие значения указаны в правой части экрана. А именно, сколько показателей имеют значимость, величина этой значимости и значение премии. Соответственно, если мы поменяем значимость любого показателя либо размер премии, то стоимость доли показателя изменится. Смотрите. Стоимость доли показателя – 5000. Меняем значимость тройки на 5. Стоимость доли показателя – 3000. У каждого сотрудника разный набор показателей, их значение – и значимость.